Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Какую выпечку приготовить, когда сезон вишни и черешни в полном разгаре? Мне полюбился этот пирог. Приготовим тесто. Размягченное сливочное масло смешать с сахаром до получения нежной помадки. Ввести в эту массу яйца и сметану. Тщательно все перемешать до однородного состояния. полученную смесь, засыпать часть муки и разрыхлитель. Замешиваем тесто сначала с помощью лопатки, а затем вымешиваем его на рабочей поверхности с остатками муки. Тесто получается мягкое, нежное, с ним легко работать. Скатать тесто в жгут, а затем Отщипывать небольшие кусочки и скатывать их в шарики. Припылить стол мукой и раскатать каждый шарик в продолговатую лепешку 10-12 см. Присыпать поверхность лепешки сахаром, если ваша ягода не очень сладкая. Я для начинки использую черешню, из которой удалила косточки. Выкладываю на тесто по 5 ягод и скатываю его в рулетик, защипывая края. Тесто лучше тонко не раскатывать, иначе оно будет рваться. Такие заготовки укладываю в форму в виде спирали. Блюдо для духовки я смазала сливочным маслом и присыпала мукой. Выпекается пирог 40 минут при температуре 180 градусов. Готовый пирог можно присыпать сахарной пудрой. Легкий в приготовлении, но очень вкусный, нежный и сочный пирог с сезонной ягодой. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!